Звонкие мальчишки Я б тоже стал, но так устал Был этот день тяжелым слишком Их загоняют спать пора А я всю ночь я сам решаю Вот только мне вставать с утра Быть может завтра погуляю Дети по ночам гуляют, по ночам гуляют, где луна светит. И хочется спать нам, и хочется спать нам, и хочется как эти дети гуляют по ночам, гуляют по ночам, гуляют там, там, там. Та Не снится сон, я полон сил Я до утра прожу под звездами Ах, если б мне, да не во сне Дышать с тобой ночным воздухом Не торопиться никуда И вместе прятаться от ветра И где полярная звезда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 Гуляют звонкие подростки Я тоже стал, но так устал Устал быть взрослым там там та -дам.